всем привет с вами макс рисковый принять ролику подпишись на вас, ставь лайк. У нас тут появился совет недели значит смотрите заглядывайте в магазин каждый день ведь там вас ежедневно ждет небольшой но очень приятный подарок мне набор я уже собрал питочку не очень классно кстати заходите берите а если повезет то бесплатно получите получить их фрагмент юнита ну да такой есть вот вам совет недели там в прошлой неделе то что-то тоже новое так на ну, снимание хелвин совет недели м эм. приполняет эмоции хотите показывать противнику несколько вы несколько вы не готовите это прям украинский язык так то, что не так. Ну ладно. Или подшутить над соперником. Перед перетерпевший неудачу. Нет, лучший способ сделать это, чем с маленькие эмоции для того, чтобы настроить доступ к во время боя список эмоций. Перейдите в склад украшений эмоций. А зачем это нужно? Украшение эмоций, ну украшение эмоций. Ой, у меня лавка, стандартно Ух ты, битва клана, очень разочетка. Кто знаете о украшении эмоций? Я как-то вообще не в курсе. Нужно не занимать такое место в клане, там никто вообще тупое не занимают. Также я тут еще в рейтинге. Только там, кстати, жесткая битва, поэтому лучше я в 1-1 сыграю. Она работает попроще. Значит, смотрите, первая тактика такая будет. Инкьюнити запускаем. Так, у нас тут 4 точки. Неужели 2 вазы? По каждому. Ему 2 вазы, им нет 2 вазы. Это будет, наверное, четко. Нет. Что-то нет. Задумаем. Стоп. Кто с нами еще играет? А, интересно, чего ты думает. Так, смотрим карту сначала. Тут нас враги не смогут добраться. Все-таки я тут знаю карту, я в этой игре карту играл. Значит, смотрите, двиньте, говорят, запускай. Ну давайте, для безопасности давайте я упавлюсь. Просто можно в направить отправить и летающего и все уже шахмат сделать например. шок, просто шок. Так давайте, я отправлю. Блин, кто, кто, кто сюда идет? Стоп, работать. Да, так так давайте давайте 5 секунд у нас тоже 5 секунд потом мы берем война на хоть одного давайте. ну летающего советую взять еще одного. так давайте хоть одного здесь чтобы ускорить маны типа того 2 25 25 24 а -а -а. так не четко, давай, пошел так давай даче спором будет спорить типа... стоп стоп я так не говорил точка здесь можно второго так, а вы тут уже строите еще одну базу так, теперь войска войска войска в атаку покажи где брак так атаку в атаку вы серьезно вы не знаете брак кто кому сказал можно в атаку идти? нет не знают ладно О, кстати чистая зона для того чтобы построить что-нибудь еще ну, давайте построим Потом враг не знает, что мы здесь строим, и тем самым увеличится скорость добычи. Так, выйдите к нам. Так, что к нам захватит. А? Ладно, давай, войск. Летающих. Эй, вы. Сюда идти. На помощь. Давайте тогда узнаем, возможно, враг здесь. Вот вы покусайте его. Что-то там, там? Стремно, а? Раз, два. так. как все стрёмно. давай, раз-два. Так, вот там сотку не берете быстрому кто? даже не здесь а кто где он по-моему он тут Блин, где спрятался алю. тут вот так давайте э, атака обыжающего врага замка не основная цель для атаки не основная цель а где же он давай проверим готовится кстати. я его нашел кстати отлично враг установлен можно уже войск говорят говорить атаковать тут, что вот так вот все понятно стал сейчас он будет что там будет пойду не сюда идет, а призвать так так так так, так. что может за место пошел вау классно кстати или куку я же сказала так хватит. у нее такие дыма и, вау четко наверное, наверняка веска блин что ж теперь делать ну у нас есть тактика может быть ускорить это все дела как думать помимо можно давай 50 все ускорял пошло пошло по делу чтобы хоть быстрый игру закончить так, вы там можете там хоть построить еще одну базу ну например, здесь чем больше баз, тем самым сильнее так, атакуем и что самого нужно еще строить казарму как же вот как там враги Чего в лимитно? Сейчас дело хоть что-нибудь что получится. Давай, бабах э, э, так не зачитали? Так не часто. Он что там строит? Ладно, да я что-то ускорю. То можно новую базу построить. Давай. И там еще можно казарму. Наверное, четко будет. Все это строится, вот в здесь, здесь, а, не знаю, это казарма. А устал все, вау. надо даже еще развиваться вот и все. Тактика вот такая вот еще. Стоп, стоп, не переборщил, давайте тогда вычим как думаете, можем еще одну? Или Побежа... же сыграть 2 на 2, 3 на 3? Или же нам вообще не играть Ладно, игру? Все. У меня все. Самое главное, что по одной игру в не играли и тем самым получаем, естественно, награду. Доступный ранг первого железа. Какой у меня, кстати, еще ранг? Потихонечку прокачать. Новый сундучок. Перед концом ролика подписка лайк. Вау, копеечный. Также можно персонажа прокачать, тоже очень важно. Как думаете, не мы менять? Мне вот интересно, зачем нам брать Алема? Да, он машина, он там. Но, блин, тут еще танки. Смотрите. Но он урон делает, он магия занимается, вообще вылет. Обычно типа так. А вот Халия у нас как-то покажите пожалуйста удар типа так удар интересно как вот так. без брони 90 процентов тяжелая броня 110 -ху -ху. постройки 100 процентов легкая броня машины тяжело броню он всегда уничтожает это тоже очень важно ну что ж всем за разумного всем всего на самом макс риск да, это мой первый ролик за um, сегодня, поэтому вот так. Всем удачи, всем пока.